бывают патологии каких у нас еще придатков глаза бывают пингвикула или жировик в простонародье называются какие-то от наросты непосредственно на глазу соответственно здесь помимо опять же 1 авто обязательно закапывается в глаз и дополнительно принимается первые, 25 30 авиаргоны непосредственно чтобы вот которые улучшают нормальный обмен веществ в организме тоже может быть э, тиригиум то есть это на рост такой тоже э, именно возникает дополнительная структура вот на глазу здесь э, можно принимать дополнительно помимо первого виоптана опять первый четвертый тридцатый виаргоны